Здравствуйте дорогие мои, ну что, меня зовут Радагаст и сегодня мы закрываем тему советов ведущему, ну как минимум закрываем гештальтбекми, версии непродвинутых продвинутых и драконов от Франка Менцера. Мы обсудили первую часть, красную, с ее позицией о том, что ведущий должен кидать кубики за монстров, пока за персонажей их кидают игроки, и э, там же была куча советов. По тому, как начинать игру вообще, что стыковать и что обсуждать до ее начала, чтобы потом не было мучительно больно в процессе. Завершили тогда замечательным пассажем о том, что хорошая подземелье продуманно и идейно. Затем мы обсудили вторую синюю состоящую из одной книжки, зато с кучей хороших советов, не совсем очевидных для начинающих, мастеров, скажем, о том, что монстров надо не просто так вот из книжки наугад хватать и там в одиночку э, брать, но что надо из них тоже такие как бы партии составлять. Потом были вот эти вот голубые буклеты с постулатами о том, что у хорошего мастера любая компания на любой уровень годится. И потом были черные, из которых я вообще ничего выжать не смог, и вместо этого там э, сам насоветовал, что бы я, чего бы я такого хотел там в них прочитать. То есть, как бы, что получалось? Первая книжка вполне как бы норм, честная такая попытка научить людей играть с нуля в, нали, в ролевые игры. Вторая тоже достойная, с целым набором советов, действительно полезных советов для игроков и для мастеров, которые уже там по подземельям как бы скакать могут, а вот что дальше с игрой делать, ну, не совсем как бы еще знают. И следующие две, ну, это такая непоследовательная ерунда. Ну, то есть, где-то что-то там, какой-то смысл в них есть в этих книжках, но большая часть никуда не годится. То слишком рано дается материал, то слишком поздно. И советы о том, что для сохранения спокойствия надо бы обратно с первого уровня пилить и не в то играть, то есть, для чего покупалась эта новая книжка, ну, это, это нечестно, это нечистоплотно и... Ну, в общем-то, такие советы давать крайне легко. И вы, наверное, думаете, что пятый набор вообще будет полный отстой. Но нет, не тут-то было. Вот мы открываем первый буклет, и что мы читаем сразу на первой же странице? Вот да, даже до первой страницы введения. Вы выиграли. Ваш персонаж добивался этого много лет. Он стал бессмертным. Когда-то давно какой-то другой бессмертный, казавшийся ему божеством, бросил вам вызов. Он давал задания, судил, взвешивал и вот посчитал вас достойным. Вы чего-то достигли, вы добились этого сами». Ваш персонаж вошел в самую избранную группу бессмертных героев, лучших в истории человечества и нечеловечества. Родной замок вам стал слишком мал, вы выросли из него и готовы исследовать новые миры. Открывается новый путь, пора строить новые планы. Насладитесь новой игрой. Великолепно. Великолепно, дух вот захватывает, понимаете? Все бы книжки, ролевые правил так начинались, можно было бы вообще все каналы игродельческие и околоигродельческие вообще закрыть. Все четко, ясно, внятно, рубленные, но, но возвышенные фразы. Нас не грузят никакими правилами, но тем не менее дают ясно понять, во что мы будем играть и зачем. Нас хвалят, мы только открыли книжку, нас уже похвалили за то, что мы дошли до этого момента. И это очень важно, потому что докачать партию до такого бешеного уровня можно, я уже несколько раз это упоминал и еще раз скажу, что докачать партию до такого бешеного уровня можно только за годы. Игр Это целая эпоха в жизни игрока, игрока как настоящего человека. И вот, наконец, кто-то тебя оценил по достоинству, похвалил, сказал, что да, все, молодец, добился, получай, вот тебе бессмертие, вот тебе слава, вот тебе целое ведро новых целей, выбирай не хочу. То есть, наоборот, хочу. Я читаю это крошечное введение, крошечное, и хочу, хочу, хочу в это играть. Какая разительная пропасть между этим текстом, который направлен на меня, на игрока, на читателя, и обещает унести меня в чудеснейшие ролевые дали, и канцелярскими занудствованиями э, Брайана Блума из вот этой э, голубой книжечки, вот это вот, вот это вот ерунда э, о том, какие цели он там себе ставил, как игра для него похожа на развесистый дуб, выросший из желудя. Да иди ты в пень со своим желудям и цели свои уноси. Не нужны они никому на свете, кроме тебя. Если ты их как игродел достиг, ну хорошо, молодец, дай дальше почитать, не мешай. И какая разительная пропасть между этим вдохновляющим фонтаном позитива. И старческим самолюбованием Франка Менцера из «Черной книжки». Вот здесь огромная стена текста. И э, про что? Про то, что ему трудно было допиливать четвертую книгу, и как он старался, и как ему все помогали, и как он теперь может отдохнуть. Вот это вот поле чудес с упоминанием всех, кто в книгу вложился, и кому надо спасибо сказать, на первой странице оно не нужно. Это где-нибудь там потом поглубже, мелким почерком, если очень-очень хочется. Когда я, ролевик, клиент, который всегда прав, открываю ролевую книгу, я хочу немногословные аллюзии читать о том, как написание книги можно уподобить ролевым играм, потому что это процесс коллективный. Да мне это сто лет не надо. А что мне надо, так это знать, что я такое купил, что я такое взял, что это за игра такая, зачем она мне. С этим введение вот этой вот последней книжки справляется на 178%. Написал это введение не Франк Менцер, который считается ответственным за все Бейкме, а Гарольд Джонсон, ролевик еще более раннего поколения, то есть когда-то давно он этого самого Менцера на работу брал. Еще с далекого 1978 -го года он работал на ТСР и в том числе был корректором самой первой э, книги мастера, еще 1979 -го года выпуска вот этой, до того еще как, э, э, как обложка сменилась на вот эту. Э, значит, в качестве автора он написал только небольшой модуль ⁇ Скрытый храм Тамуачана ⁇ который вполне ценится любителями фестивальных микромодулей, особенно, ну и отдельно, и вместе с ними, и любителями модулей в ацтекском стиле, что, в общем-то, тоже не так уж часто. Но, а так он поучаствовал чуть ли не во всех важных проектах золотого века ТСР. Скажем, вот концепция изначального сеттинга «Драконьего копья» — это тоже он. Довольно много места в буклете ведущего посвящено мультивселенной. Она, если вы не знали, бесконечномерна. Но некие древние, которые еще круче, чем бессмертные, заперли все измерения, начиная с шестого, и туда доступа совсем нет. Таким образом, пространство наше пятимерно, Некоторые планы существования могут быть там одномерными или двумерными, какими, какими угодно. И вот как бы длина, ширина, высота это обычная тройка. И плюс еще два, ну здесь они называются схожестью и различием. И обычные смертные, они живут вот в первой тройке, бессмертные в первой четверке. А всякая нечисть, наоборот, родом из последней тройки. И иногда она вылезает там вот к нам черти каким боком если мир вот один из планов если план трехмерный то в нем нет магии а волшебные вещи в нем работать не будут если их туда занести если четырехмерный то магия работает только вот по венсовской системе выучил скастовал забыл таким образом по шкале моза мы как бы поднимаемся на ступеньку а то и две к более твердой системе то есть у нас уже не просто а вот магия а есть какая-то вот, ну, по крайней мере, база под это подведенное, что вот там какие-то там пятимерная какая-то вот штука, и вот здесь вот она работает вот так, там работает сяк, и есть какие-то принципы базовые, которые мы, как мастера, как игроки, можем использовать, на которые можем полагаться. Отдельная глава здесь посвящена тому, как в одной компании могут существовать, сосуществовать точнее, и смертные, и бессмертные. И, и бессмертные играют там роль или наблюдателей, или руководителей. Отдельная глава есть о новых типах магии, которые соответствуют пяти сферам мощи, о которых следует сказать отдельно. То есть там изначально, еще две книжки назад, там было сказано, что каждый, кто идет к бессмертию должен выбрать один из следующих путей династ герой образец и эрудит соответствующих ну плюс-минус классом э, священников это династ воров герой магов э, образец и воинов эрудит Названия крайне неудачные, то есть это не просто я мне я поленился на, найти хорошие слова, они действительно как бы, не очень подходят и немножко звучат по-дурацки. Особенно, что если вы растете как вор, то э, сам, самой вершиной вашей эволюции будет э, эпический герой. А если вы ради... растете как воин, то э, вы вырастите в эрудита. Вот. Ну и как бы вот здесь мы наблюдаем такой легкий редкон, когда почти всегда нам нужно знать к эффекту какой сферы имеет отношение тот или иной эффект, там класс и так далее. И сферы есть времени, мысли, энергии, материи и энтропии. И вот времени, мысли, энергии материи это то же самое, что э, вот клубы такие династов, героев, образцов и эрудитов, а сфера энтропии в нее входят все злодеи, потому что, конечно, они хотят только все разрушить. Глава о планировании путешествий отдельно отмечает, что если у смертных персонажей пятая э, всего опыта шла от монстров, а остальное набиралось сокровищами, ну или чем-то там еще, то здесь за сокровища получается почти ничего, а основное, основной опыт идет за успешное выполнение миссий и за вклад в дело опять-таки своей сферы. Собственно, советов мастеру, эти книги почти не содержат таких вот, чтобы вот, э, вот слушай сюда, ведущий, сейчас будем рассказывать. Да, но как бы и понятно, если игроки забрались на такие заоблачные уровни, значит и ведущий их тоже глазами не хлопал и чему-то по пути научился. Поэтому главное для ведущего это понимание того вот про что игра и что с ней нужно делать. С этим вроде как книги справляются, поэтому вот основное внимание как раз направляется на дополнительные детали. Как работает мироздание, как работает сеттинг, какие могут быть планы, чем они могут отличаться, что будет если двумерный, двумерный объект или двумерный план столкнется с трехмерным существом и так далее. Как, как будет работать магия вот там, как она будет работать там и еще там что вот ну и в дополнение к этому идет кранч э, именно э, то есть правила э, совершенно другие и получается в итоге совсем другая игра во многом абсолютно не похожая на подземелье и дракон но игра вполне логично ее продолжающая и игра в которой плюс-минус ясно чем можно заниматься даже без модулей таких модулей, кстати, вышла только тройка. Это бессмертный шторм Франка Менцера, гнев Олимпа Роберта Блейка и лучшие побуждения Кена Роллстона. Но о них как-нибудь в другой раз. С вами был Радагаст. Если понравилось, увидимся еще. Книжек еще много. Советов. Нет.